Друзья, всем привет, с вами Антон Ходоровский, это новый выпуск из Дубая. Сегодня речь пойдет не только о том, как я здесь живу и открываю компанию, но и будет ответ на ваши частые вопросы, поскольку у меня очень часто спрашивают, как устроиться в Дубае на работу, да, как найти компанию. Сегодня речь пойдет и об этом в том числе, я расскажу вам о том, где искать работу, что для этого нужно, какое время, и оставлю еще интересные ссылочки под этим видео. К 2020 году правительство Дубая планирует расширить количество рабочих мест до 300 тысяч или даже больше И большинство из этих рабочих мест достанется именно жителям других стран Поскольку эти рабочие места создаются к форуму Экспо 2020 Ну что ж, друзья, на улице сегодня действительно очень жарко, плюс 32 градуса Поэтому я решил перебраться домой и рассказать вам обо всем об этом уже из дома Сзади меня вы можете наблюдать прекрасные картины, когда я их купил, я не смог найти здесь строительный магазин нормальный, чтобы купить анкера и закрепить их, поэтому я привез анкера с собой из России, чуть попозже закреплю, просто не было времени еще на это. Итак, сейчас в данный момент в Дубае проживает порядка 2,5 миллионов человек по официальным данным, днем становится на 1 миллион больше, поскольку очень много людей приезжают из соседних эмиратов, да, они здесь работают. И порядка 3,5 миллионов людей находится здесь в дневное время суток. Но это официальная статистика. Я думаю, что здесь нет статистики сейчас очень обширной в том плане, сколько людей здесь пребывает на правах туристов. Очень много людей здесь работают по туристическим визам. Да, то есть сейчас визы здесь сделали на 90 дней. То есть когда вы прилетаете в аэропорт, вам ставят электронную визу, и вы можете находиться здесь 90 дней. Вот, поэтому многие так работают, кто-то вылетает за пределы Дубая, потом возвращается и работает здесь постоянно. Для того, чтобы устроиться на работу, вам необходимо найти сайты, разместить на них свои резюме, описать полностью детально все, чем вы занимались, описать образование, ну, то есть обычный процесс да, трудоустройства. Затем на вас могут сами выйти местные компании, либо вы можете искать их, да, предлагать им свои резюме. Если вы знаете английский язык, ваши шансы автоматически повышаются, поскольку здесь нужно уметь говорить по-английски, тем более, если вы будете работать в сфере услуг. Очень много компаний, которые занимаются услугами здесь. Например, хорошие магазины, те же та же сфера услуг, да, то есть тот же Louis Vuitton, когда ты заходишь, там в любом случае есть русский продавец, который может вас проконсультировать на русском языке, поскольку многие туристы не знают английского языка. Также вы можете работать на ресепшене, в отеле, в гостинице, на пляже. Очень много работы, да, где нужны русские специалисты. Но в любом случае вам необходимо знать английский язык, с этим навыком у вас шансы гораздо выше. Если у вас есть хорошее образование, да, например, экономическое, либо вы хороший программист, да, у вас есть хороший бэкграунд, то тогда ваши шансы тоже автоматически повышаются, поскольку здесь очень ценят высококвалифицированных специалистов иностранных. Да. В Дубае есть такое понятие, что многие компании берут на работу именно местных, то есть локалов. Этих компаний здесь не так много, как компаний во фризонах, да, которые работают на международном уровне и привлекают к себе именно специалистов международного класса. Поэтому компании вам нужно искать во фризоне, направлять резюме международным компаниям и уже вести переговоры с этими компаниями. Как только вы определитесь с работодателем, да, вы пройдете собеседование, как правило, собеседование проводится сперва анкетирование да, в три этапа, Потом, например, скайп-собеседование, либо звонок по телефону. И третье собеседование вас уже приглашают в офис. Вам могут оплатить перелет сюда, могут оплатить проживание, но, как правило, перелет и проживание вам оплачивают уже после определенно отработанного времени, да, то есть после испытательного срока. Как только вы проходите испытательный срок, вам делают уже визу, вы проходите медкомиссию. Сдаете анализы на СПИД, на туберкулез, на всевозможные вот такие заболевания. Если у вас все четко, вы проходите медкомиссию, вам делают визу. Если не получится у вас да, пройти по причине наличия данных там, инфекций, моментальная депортация. На данный момент наша компания еще оформляется. Я воюю уже два месяца с DMCC. Это фризона, она одна из самых лучших. И поэтому они очень скрукулезно проверяют все документы, задают очень много вопросов, Мои агенты, да, компания, с которыми я работаю сейчас, они с ними бодаются по многим вопросам, поскольку я заниматься буду бизнесом, связанным здесь, ну, один из моих кейсов будет связан с автомобильной тематикой, а наша компания проходит проверку в RTA, это местная ГАИ, да? а в RTA один вариант нашей компании уже забраковали, мы подали другу, другую уже заявку на регистрацию, собственно, это уже вторая попытка да, регистрации компании. Сейчас она уже регистрируется немножко в другом сегменте, поскольку здесь понимание бизнеса немножко другое, не такое, как в России. да Вот так вот выглядит электронная почта с заявками на покупку франчайзинга. Это все заявки за один день, если вы видите по времени. То есть в день у нас приходит порядка 50-60 заявок. Уровень зарплат здесь для разных специалистов колеблется, да? то есть в среднем русские без какого-то специального образования на должности менеджера, да, либо там на должности администратора, они получают в среднем от 4 до 7 тысяч дирхам в месяц, умножайте примерно на 17 рублей, да, курс одного дирхама, ну и получите зарплату, да, ну в среднем, грубо говоря, зарплата здесь 100 тысяч рублей. Многие русские здесь не снимают именно квартиру, да, они снимают комнату, поскольку позволить снять квартиру они не могут. Причем комнату они могут снимать а, где-нибудь в Дейре, да, это район Дубая, а, либо в соседнем Эмирате, да, то есть ездить на работу в Дубай на метро, например, да, или на автобусе. Если у вас Выше левел, да, то есть если вы Обладаете какими-то навыками уже Если вы там, к примеру, хороший программист Ну, вы можете получать и там От 300 до 500 тысяч рублей Либо даже больше, то есть тут все зависит От этого, плюс вам будут оплачивать уже квартиру, да, проживание ваше и, возможно, какие-то ваши нужды. Если ваш уровень позволяет работать в хорошей компании, то эта компания может взять на себя и также, что ваша семья сюда переедет, да, они будут снимать вам не только квартиру, они будут оплачивать, например, образование ваших детей в детском саду либо школе, да. То есть есть такая практика, если вы действительно хороший специалист, компания, которая вас нанимает, она возьмет полностью на обеспечение вашу семью и ваших детей. Я думаю, что если вы хотите поменять менять свое место жительства и устроиться на работу в Дубае, то вам главное просто начать и не сидеть на месте. Будьте настойчивы, и у вас все обязательно получится. Здесь очень много русских, которые работают в Дубае, занимаются здесь не только бизнесом, да, но многие здесь и работают, и живут.